Что в новом мире ждет тех, кто сейчас очень богат, думает только о себе, ворочает миллионами, в то время как большинство людей остаются бедными, ресурсы земли истощаются? Изменится ли что-то для очень богатых и для очень бедных? Это вот острый вопрос, который сейчас очень здорово обсуждается, особенно в последнее время, после... Во время пандемии, после пандемии, экологическая повестка. Но мы с вами, конечно же, на этот вопрос смотрим не с точки зрения социальности, а с точки зрения магичности. И попробуем порассуждать на эту тему. В вопросе есть, мне кажется, несколько ошибочных пресуппозиций, которые воспринимаются очень многими сегодня как... Некий незыблемый фактор. То есть, есть вещи, которые просто восприняты на веру. Например, что ресурсы Земли истощаются. Истощаются они или нет, про то только Земля знает, а человек нет. Поэтому лучше не оперировать нам с вами заранее вещами, которые мы, наверное, не можем с уверенностью сказать, что это истина, что это правда. А мы с вами всегда исходим из позиции о том, что надо говорить правду. По крайней мере, то, о чем ты точно знаешь. Да, этот мир, самосоциальная его среда, самосоциальная оболочка устроен таким образом, что в нем есть ярко выраженные полярности в социуме. Есть люди очень богатые, есть люди очень бедные. Есть нечто среднее между ними, Последним больше. Но вот эти две крайности, они, конечно же, бросаются в глаза и создаются впечатление, что этот мир некоторым образом несправедлив. Но если мы с вами будем рассматривать его в совокупности, а не только по крайностям ходить, если мы с вами будем рассматривать его не только в совокупности сегодняшнего дня, но и возьмем все исторические процессы, которые можем охватить своей памятью, вниманием и знаниями, то увидим, наверное, что все, наверное, все-таки не очень однозначно. Хотя такая проблема есть. Хотя эта проблема, наверное, для каждого индивидуально. Есть люди, которые достигают определенных успехов. Уж каким образом дело такое у каждого по-своему? Другое дело, что они как-то смогли. Кто-то использовал ресурсы системы, кто-то использовал ее несовершенство, кто-то использовал знания об этой системе, кто-то использовал ее потребности. Но в любом случае люди, которые достигли чего-то, в отличие от тех, кто ничего не достиг, оказались способны на поступок. Морально-этическую сторону этих поступков мы брать не будем. Почему мы не будем? Потому что они достигли результата. Значит, эта система, эта оболочка, устроена таким образом, что этот результат им не заблокировала. Она им дала возможность этот результат получить и зафиксировать его каким-то образом за собой. В противовес можно сказать, что люди, которые не сумели ничего достигнуть, на этот поступок, на поступок, который бы выводил их на определенный социальный уровень, как-то не оказались способны. По какой причине? Вот это самый главный вопрос. По какой причине одни достигают результата, а другие не достигают? И эта причина, коллеги, она всегда внутри и никогда не снаружи. Потому что снаружи никто никому не помогает. Снаружи это оболочка, в которой мы живем, она делает сценарий. А уж как ты в этом сценарии будешь выворачиваться, это твое сугубо индивидуальное дело. Ну вот личный сценарий внутри Сценария общего, он как раз зависит во многом от самого человека. И от чего же это зависит? Прежде всего, от способности на тот самый поступок. Мы живем сейчас в мире, который меняется. Причем меняется не вообще для всех, но меняется он для каждого. Причем каждого в, своем, в свое время, в своем ключе. От чего зависит это изменение? Раньше мы жили с вами в системе и доживаем еще последние, что называется, эпизоды, которая была как бы усреднена, то есть были единые законы для всех, единые правила для всех, единые сценарии для всех, единые институции, единые требования, все было для всех едино. И очень мало было людей, которые не попадали под юрисдикцию этих законов, этих систем, этих институций. Почему они не попадали под, под юрисдикцию? Потому что независимы были от них. Но таких меньшинство. И это как раз те самые две категории людей, о которых упоминает, упомянула коллега. Это люди очень богатые или люди очень бедные. Они все не попадали под эти институции. Одни их просто игнорировали, вторые под них... Ну, не получилось у них взять все необходимые возможности, которые им социальные институты дают. Но больший шанс всегда получает тот, кто не просто этими институтами умеет пользоваться, а кто независим от них. Вот в качестве примера давайте мы с вами рассмотрим ситуацию, например, того же бывшего Советского Союза, да, который, в котором жили очень многие присутствующие сегодня здесь. Разрушилась огромная империя. Институты были сформированы и незыблемы. Те, кто зависел от этих институтов, очень много проблем получили как в тот момент, когда они разрушились в единочасье, но, тем не менее, если они умудрились как-то выжить и, может быть, даже как-то победить в этом разрушении, получили себе огроменную инъекцию, которая заключается в том, что никакой институт, никакая система не существует навечно, и что рассчитывать в этом мире можно только на себя. Даже поговорка такая появилась, что строгость законов компенсируется в русском сознании необязательностью их законов исполнения. Люди, которые такого разрушения в своей жизни не претерпели, соответственно, такой инъекции и не имеют, если не вводили ее себе принудительно, если не обучили себя специально жить вне институтов если не сумели доказать самому себе, что любая институция социальная – это инструмент, а не указание к действию. Тот, кто ставит перед собой вопрос о несправедливости существующего мира, не рассматривает его мир как инструмент, он рассматривает его как систему, от которой невозможно вывернуться. Он рассматривает эту систему как незыблемость, которая должна или обязана быть всегда. Тот же, кто так на систему, на эту не смотрит, с большей степенью вероятности, может и будет использовать ее как инструмент по собственному усмотрению. И если в новой системе реальности, которую каждый будет строить сам для себя, эти институции не нужны, они не будут вязать его по рукам и ногам, доказывая, что без меня, без государства, без религии, без любой другой эгрегориальной системы ты человек ни, ни, ни на что не способен. Тот, кто работает со мной давно, тот это правило знает. На, каждом наш, на каждой нашей встрече, на каждое наше занятие, правили, практики, мистерии, мы так или иначе ставим перед собой необходимость освобождения от этих крепких связей. связей, которые сковывают по рукам и ногам и говорят, без меня, человек, ты ничто. Со мной у тебя есть социальное положение и будущее. Без меня у тебя никакого социального положения нет. Он посмотри на того маргинала. Вот у него нет связи со мной. Посмотри, какой он. Ты же не хочешь быть таким человеком? Конечно, не хочешь конечно, ты не хочешь, поэтому ты соблюдай мои правила, соблюдай мои законы, соблюдай мои социальные нормы, и тогда все будет у тебя так, как положено в нашем обществе. И так оно и было. Чем более законно, чем более цивилизовано в кавычки беру последнюю фразу, последнее слово, общество, тем в большей степени оно вяжет Буквально сажает как на иглу человека на свои социальные институты. Они очень удобны, эти социальные институты. Но, к величайшему сожалению, обратная сторона медали лишают свободы. Свободы – жить без них. Для этого нужен навык, для этого нужно умение. Но этот навык и умение приходит лишь только тогда, когда есть понимание о том, что это инструмент, а не оболочка, не обязательная среда. Когда человек начинает думать такими категориями, для него перестает стоять вопросы о несправедливости этого мира. Он начинает видеть в каждом человеке того самого творца, который сам делает свою собственную судьбу. Есть те, которые достигли успеха и в какой-то момент оказались способны на поступок. Есть те, кто на этот поступок оказались неспособны. Но где-то была та самая грань, та самая черта за которую первые перешли, а вторые не стали. Черта и грань, которая тем, кто не смог переступить ее, словно бы доказали невозможность что-либо изменять в своей жизни самостоятельно они прекратили пытаться, они понадеялись на все институты, которые присутствуют здесь. Повторяю, инъекция, которую получили те, кто жили в разрушенной империи, во всех смыслах испытали унижение, как социальное, так и моральное от этого, сейчас имеют большую степень выживаемости и большую степень успешности, чем те, кто через эту инъекцию не прошли. И поэтому, если вы не хотите гибнуть вместе с гибнущим миром вместе, вы будете проводить ревизию своих социальных связей каждый день. Каждый день вы будете задавать себе вопросы, без чего я не могу жить в этом социальном мире. Что меня вяжет, что меня держит, что меня сковывает, привязывает к себе. И когда вы будете работать с этим перечнем собственных уязвимостей, ежедневно и планомерно, вы никогда не будете ставить перед собой вопрос, так как вот его обозначила коллега. Что будет с теми, кто гипербогат? С ними будет то, что они пожелают, ровно как и с вами. Насколько вы способны построить свою собственную реальность, не опираясь на разрушенные институты? Потому что если тот, кто гипербогат построил ее лишь только опираясь на эти социальные институты, он перестанет быть таковым, как только институт разрушены, потому что это его опоры. Если тот, кто гипербеден, не мог это сделать, только потому что его не поддерживали институты, он тоже ничего не сможет сделать, потому что он знает, что поддержать его могут только институты. Например, те же там, социальные пособия, пенсии, там, государственные какие-то с помощью существования, без которых он не умеет существовать. Он просто не умеет, он не привык, не обучен. У него нет навыка рассчитывать только на самого себя. Уязвимы, как ни странно, и те, и другие в равной степени, потому что они опираются на то, что является инструментом. Разве можно опираться на инструмент? Инструмент нужен для того, чтобы действовать, а не для того, чтобы на него опираться. Опираться можно только на опору. А опорой является лишь только твой, ты, ты, лично ты, твое собственное сознание и твое глубинное понимание, какой мир ты хочешь построить вокруг себя. А дальше зависит уже только от личных способностей, а не от способностей среды. Среда будет такой, какой надо. Тебе в зависимости от того, что ты в нее заложишь. Но если среда сама закладывает в тебя твои будущие потребности, твои будущие желания, то ты зависишь от среды, потому что ты не управляешь даже этим. А земля и ресурсы ее бесконечны, потому что человеку, для человека, который на ней живет, всегда будет ровно столько, сколько ему нужно. Сегодня, здесь и сейчас. И завтра будет. Сегодня столько нужно, сколько нужно ему завтра, здесь и сейчас. Там, где он живет, и в тех объемах, которые нужны. То, что экологическая повестка и новые социальные направления не очень удачно описали свою парадигму о том, что человек потребляет больше, чем он может переварить, но они просто не, не сумели найти правильные слова для того, чтобы это описать. Гиперпотребление человека действительно замучило. Оно стало потребностью, это гиперпотребления, хотя на самом деле этой потребностью вовсе не является. Но это привычка, привычка, которая опять же сформирована социальными институтами. От этих привычек надо последовательно избавляться и люди уже начали это делать, на самом деле и с каждым днем их все больше и больше и больше. Просто повторю, они не совсем удачно формулируют свою точку зрения, почему они это делают и как они это делают. Люди пытаются найти общую мировоззренческую парадигму, а это самая главная их проблема, людей, потому что мировоззренческая парадигма в новом мире будет только у каждого своя и только лишь тот, кто сумел ее определить для себя достаточно верно, имеет шанс соединиться с людьми, которые точно так же, как и ты, определили ее для себя достаточно верно. Не взяли чужую взаймы поносить, потому что это общепринято, а значит безопасно, а выстрадали свою собственную, отказались от всего, в том числе и от чужой мировоззреннической парадигмы, доказали свое право на свободу, иметь свои собственные убеждения, и только лишь в этом случае они получают возможность строить свою собственную реальность. И зацепляемость, избыточная зацепляемость за социальные институты является здесь критерием оценки. Если ты не можешь жить без них, ты раб социума, ты раб гибнущей системы. Если ты можешь без них жить, то ты свободен от нее. И, значит, ей, она тебя не возьмет за собой, не утащит и на алтарь жертвоприношения самой себе, только чтобы пожить еще чуть-чуть за счет твоего времени. Она тебя не утащит, не возьмет. Те, кто не может жить без социума, те, кто привык жить по плану, продиктованному социумом лягут на алтарь гибнущей системы, потому что ей нужно время на существование. Своего у нее уже нет, но оно есть у вас. Значит, оно будет забирать его у вас, и вы будете отдавать взамен на эти инструменты, ошибочно считая его опорой. Вот такой будет мой ответ на ваш вопрос, коллега Эрик. Так что что будет с очень богатыми и будет с очень бедными, не имеет никакого значения и не зависит от того, они очень богаты или они очень бедны в настоящий момент, потому что если нет у них внутреннего стержня и нет собственной мировоззренческой позиции, с ними будет абсолютно одинаковое, они попадут в рабстве умирающей системе, которая будет существовать за счет их не очень недолгой жизни.